Знаешь, я знаю, что мои видео смотрят, я знаю, что они полезны, и я продолжаю давать те полезные советы, которые сам персонально на себе прошел. Дело в том, что я точно так же читаю отзывы других бегунов, читаю их с большим интересом, потому что это тот опыт, который ты можешь оценить и применить себе, подходит он или нет. Поэтому я прошу, честно говоря, очень внимательно относиться к тому, что я советую, потому что я не профессиональный бегун. Бегать я начал в 2014 году, и первые мои марафоны состоялись только в прошлом году. Тем не менее, я анализирую каждый забег, я читаю отзывы других марафонцев, трейлрайнеров, для того, чтобы понимать, что меня ждет на этих дистанциях и как к ним готовиться. Надо четко понимать, что 100 километров это не 2,5 марафона. После определенного расстояния так сказать, количество переходит в качество, и организм чувствует себя там, совершенно по-другому. К этим длинным забегам надо готовиться. И очень важно подбирать себе правильную экипировку, еду, питьевой режим. И это очень тесно связано с особенностями вашего организма, с режимом ваших тренировок. Как и в прошлом году, мы получили подробнейшую инструкцию на почту, но в этом году было две. Первая инструкция предварительная вообще о порядке, что и как надо делать. Это вот 12 листов у меня получилось, я распечатывал, изучал в дороге. И второе уточнение после того, как была размечена трасса, и это очень здорово, что нас предупреждает о том, что нас ждет на этой трассе. Собственно говоря, там вопрос с перчатками, с запасными носками, вот именно отсюда я взял, и это меня тоже спасло, потому что после прохождения брода я проходил босиком, то есть кроссовки и носки у меня были в руках, но вы все равно выходите с мокрыми ногами, либо полотенце таскать с собой, не знаю, смысленно или нет, короче говоря, носки на мокрые ноги, и все равно они остаются влажными, потому потом становится жарко, это все отпревает, и поменять носки было очень важно. Но... После 50 километров я одел не до конца притертые носки, и в это была моя ошибка. Не снимала я уже до второго прохождения бродов, после них переоделся, стало легче. Но дело было сделано, и я, в общем-то, ноги себе немножко подтер. А вот первый план дистанции я проходил в правильных носках, в кошерных, и все, у меня было хорошо, ноги чувствую себя великолепно. Поэтому внимательно читаем, что написано в инструкции, что написано в инструкции, примеряем к себе персонально. Если вам говорят, лучше возьмите носки, то лучше их возьмите. Вот фонарик мне не пригодился, я его заброску положил, взял на второй круг, думаю, блин, вдруг не пройду я второй полтинник, буду возвращаться в темноте, не найду дорогу, ну, лишний груз таскал. В общем-то, в это время достаточно светло, и старт был в 5 утра, поэтому возвращались мы в приемлемое время в суток, для того, чтобы спокойно дойти дистанцию без фонаря. Очень важный момент с питьем а, на этой трассе. Я был научен прошлым опытом. Очень хорошо, что раздавали бутылочки с сосками. А, их можно было взять руку и бежать. Про аспекты с солевым режимом а, вроде как бы я сказал. А, я бы рекомендовал атлетам, которые не ставят рекорды, всегда носить бутылочку с собой. Пусть даже пустую. Пустая бутылка карман не тянет. Я бы Бежал, получается, на второй круг, вообще с двумя литрами воды уходил. Полтора литра изотоника и 0,5 литра у меня была а, бутылка сундуки. Причем я допил весь изотоник. В погосте Букова я его разбавил водой, потому что он был слишком концентрированный. И доливал еще воду в свою бутылочку с солью. То есть воды очень много у меня ушло а, по трассе. Если вы приучили свой организм пить только в пунктах питания, тогда все окей. Но длинные открытые участки, пожаре, либо когда в лесу, например, вроде как бы не жарко, но очень влажно, они изматывают организм, и воду всегда надо с собой иметь. Плюс был момент, когда все бутылки просто кончились, вода была, но ей нужно было во что-то налить. И моя рекомендация в этой ситуации – носите с собой маленькую бутылочку. Ну, пустая бутылка не очень сильно вас отягощает, зато она спасет вас в нужный момент. Не спасет вас, так спасет кого-нибудь того, кто рядом с нами. Я лично, персонально... Из своего гидратора там несколько человек на трассе попоел, потому что понимал, что все, они идут без воды. До следующего пункта достаточно далеко. особенность организма, если вы не знаете, это определенная скорость усвоения жидкости. То есть вы не, не можете при высокой нагрузке там, не знаю, полчаса не пить, а потом залить пол-литра воды, почувствовать себя хорошо. Вам нужно пить с определенной регулярностью то есть, не знаю, по 2-3 глотка каждые 10 или 15 минут. Именно Такая настройка была у меня в часах. Если первую половину дистанции я проходил с питьевой напоминалкой через 15 минут, то на второй половине дистанции я поставил уже на 10 минут. Я пил меньше, но я стал пить чаще. И думаю, что это помогло мне в том числе нормально пройти эту дистанцию. Очень полезная штука на этих забегах, на длинных. Прочитал об этом в отзывах. Это... Так, это Регидрон Регидрон Этого пакетика, этого пакетика хватает на полтора литра воды Что в составе? Натрий хлорид 3,5 грамма Калий хлорид 2,5 грамма Натрий цитрата и 2,9 грамма Вот это вот я не знаю для чего Все остальное понятно Соли соли натрий, соли талия Декстроза 10 грамм Декстроза это вроде бы к углеводам относится 10 грамм на полтора литра маловато Но тоже неплохо если вы почитаете отзывы, то очень многие будут недовольны регидроном. И я знаю, в чем причина. Он действительно противный на вкус, ну, реально. невозможно пить в той концентрации. Поэтому очень важно подобрать для себя правильную концентрацию регидрона и на длинных забегах иметь возможность пить его будет не очень правильно. Использовать его. Какие варианты для использования есть? Во-первых, это порошок. Его можно нафасовать небольшими порциями и заполнять на бегу флягу, восполняя запас. Потому что тащить один пакетик, сколько граммовый здесь, 20-граммовый, гораздо легче, чем полтора литра воды. Собственно говоря, я так и делал, за одним исключением. Я бляха-муха оставил его дома, я забыл его взять. И... В какой-то момент, после 50 километров, я понял, что я не могу пить свой, свой затоник, который я нес. Он тоже был миксовый, я расскажу, почему я это сделал. И альтернатива была пить простую воду. Но пить простую воду, я понимаю, к чему это приведет. Это приведет к вымыванию солей натрия, калия, магний мы теряем, кальция, наверное, меньше. Ну, в общем, 4 основных вот этих соли, 4 основных этих микроэлемента встречаются в электролитах. И, соответственно, соленые огурцы были на трассе. Один раз я их поел, но понял, что они для меня не очень хорошо идут на жаре, и была соль и хлеб. На втором круге я начал есть хлеб и соль, но, слава Богу, мне волонтеры подсказали, что хлеб есть совсем не обязательно, я просто как лось слизывал соль и запивал ей водой. Но на пункте питания вы вынуждены съесть большое количество соли в этой ситуации, что не очень приятно. И тут до меня дошло, что не обязательно соль есть, ее можно брать с собой. Сухую соль вы не возьмете, и я делал очень просто. Я в бутылку у меня была поллитровая пол, пол мягкая фляга Соломоновская, цепал туда несколько щепоток соли и заливал туда воду. И фактически такой водой я запивал все гели. И когда я понял, что я не могу пить изотоник, я пил вот эту соленую воду. То же самое можно делать с регидроном, но еще раз подчеркну, вы очень четко должны понимать, какая концентрация регидрона для вас приемлемая. Его очень сложно пить, и если вы все время там будете пить регидрон, то, скорее всего, вам захочется освежиться водой. У меня была другая ситуация. Я все время пил эзотоник, который я сделал более концентрированным, и он уже набил оскомину у меня на втором, уже на первом круге начал набивать оскомину. Вот. Поэтому соленая вода для меня была просто на счастье или на радость. Почитайте в интернете, что такое регидрон, посмотрите в отзывах, кто и как его применяет. Если вам это поможет, я буду только рад. Я теперь понимаю, что вот такой пакет всегда, ну, не именно пакет, а регидрон надо брать на длинные забеги и придумать, как его там, оперативника, мешать разводить. Регидрон. Пакетик на полтора литра воды. Небольшой лайфхак. Что делать, если там нет регидрона и чем его можно заменить? Если мы знаем, что нам нужны вот эти четыре основных микроэлемента, натрий, калий, магний и кальций, то есть очень хорошая готовая разведенная смесь, которая продается в магазинах и, в принципе, недорого. Наверное, это будет примерно там по стоимости, как регидром. Это минеральная вода. И здесь, конечно, славятся и синтуки. Вот и синтуки 4, это как бы вообще можно пить спокойно, а вот и синтуки 17, это просто ядреная, ядренейшая водица. Но зато, если мы посмотрим, там есть хлориды, кальций, а, так, ну, хлориды, кальций, магний и натрий плюс карий. Значит, здесь на изнтуки 17 ядреные. Состав 9,213 грамм соли совокупно на литр. Очень соленый. Можно брать еще и разбавлять ее. Но можно брать как концентрат. И не забывайте выпускать газ. Внутри голос как-то мне подсказал, что залезь себе во фляшечку на старте именно из синтуки. Вот четвертый синтуки я себе заливал. Здесь концентрация поменьше. Здесь у нас на на 1,7-2,7 грамма на 1 литр. Также есть кальций и магний. И до, состав достаточно хороший. Но ессунтуки у меня ушли очень быстро, и даже кого-то я там подпоил на дистанции, когда понимал, что атлеты пьют воду, а воду топить им уже совсем не хочется и не нужно. такие 4. Вот чего для чего. Посмотрим состав. Мы по частям анионы. 9 грамм на литр солей если будете использовать минералку не забывайте что нужно открывать ее заранее выпускать газ потому что брать с собой шипучку ну не очень хорошо во время забега вот по крайней мере мне так кажется если вот хорошо переносит газировку на трассе ну колу в общем то все пьют да для калорий то пожалуйста но вообще лучше открыть заранее выпустить газы и концентрат, разбавили или не концентрат, взяли с собой. Еще один важный момент на длинные дистанции. После прошлогодних забега в Суздале, я стал это использовать. Я видимо там то ли связку себе потянул, то ли еще что-то. В общем, долго у меня потом коленка ныла и нужно брать с собой таблетки. Нужно брать с собой таблетки, те, которые вам будут полезны, те, которые вы используете. Это обезболивающие. Знаю, что некоторые берут ножку, я не брал, но вот кому-то она там нужна Теперь я понимаю, рассказали историю, что кого-то укусила оса, началась аллергия и Это может быть непредсказуемо для вас Например, оса там из той местности, в которой вы живете, вам вреда не причинит А вот оса из другого региона, блин, ее яд будет какой-то не такой Может даже очень полезный для вашего организма Но ваша реакция на жаре, при беге будет просто непредсказуемой Соответственно, нужно брать антигистаминные средства я все свои таблетки на забеге раздал, заблаговременно сам принял одну таблеточку, потому что думал, что меня укусили, и у меня там бедро, бедро болело, Напоминал о себе. Я думаю, пусть обезболивающая таблетка мне там снимает эту боль, не знаю, помогла или нет, в общем, как-то я добежал. Все остальное я раздал. И я таблеточки ношу в специальном кейсе. Самый простой вариант – это вот такой вот зипованный пакет. Ну, это, кстати, батареечки я точно так же вожу на забегах, потому что снимаю видео, и чтобы ничего с ними не случилось, не намокли. Элементарно от пота от вашего, даже если нет бруда, они могут размокнуть. Так вот, с такой зипованный пакетик складываем, и тогда страшно ничего не произойдет. ваша таблетка будет в целости. Почему я об этом говорю? Потому что на трассе встретилась девушка, у нее была проблема с, коленой, с коленом, это был уже второй круг после по гостобукову, где-то там в полях ковыляла, шла пешком. То есть, идти могла, бежать не могла. Ей еще очень много нужно было пройти. Я ей дал Китанов. Она сказала, что взяла обезболивающие и показала, на пульснике они у нее лежали. Просто от пота все там рассыпалось. Вот, если бы у нее в напульснике лежал бы вот такой маленький пакетик, то, наверное, она смогла воспользоваться своим запасом гораздо раньше так таблетки те которые вам нужны забег нужно брать зипованные пакеты я применяю не только потому что брод а потому что иногда потеешь так что все что ты положил в рюкзак или на поясную сумку или в жилетку это все промокает и тогда вашу технику спасут спасет только полиэтилен а еще может пойти дождь, а еще вам захочется облиться, и тогда все, что у вас лежит в рюкзаке или на вас не защищенное, погибнет от воды. Поэтому берегите все самое ценное, что у вас есть, и пользуйтесь защитными пакетами. Еще парочка лайфхаков. Сделаю в Excel такую табличку по пересчету э, темпа и времени прохождения дистанции. Соответственно, определял для нее. Э, определяю по ней вау uh, wow темп то есть вообще такой супер который был бы хорошо себе достиг и темп отсечки и собственно говоря устанавливаю эти параметры на uh, свои часы для отслеживания uh, и бегу вы ориентируюсь с этим темпом это элемент плана забега я определяю два целевых темпа первый целевой темп это тот который идеально я бы хотел прийти и ставлю зайца виртуального партнера на час и смотрю, насколько я отстаю от идеала. То есть я понимаю, что если идеально я прошел там трассу например, за 12 часов и зайца поставил на это, то он мне показывает, что я уже отстаю от 12 на час, на 2, на 3 таким образом отстал на 2 часа и 40 минут. А второй темп, который я запоминаю, это тот темп отсечки, в который я хочу прийти. Это не отсечка трассы. Например, здесь было 16 часов, потому что есть всякие моменты, связанные с хронометражом, я беру то время, ниже которого я вообще не, не должен, по идее, пройти трассу. То есть, реальное время прохождения для меня при каких-то неблагоприятных условиях. И запоминаю второй темп. И контролирую э, прохождение среднего темпа. Что бывает на этих длинных дистанциях? На этих длинных дистанциях у тебя в голове такая каша, мозг отключается, и ты не просто не можешь понять, а какой у тебя должен быть темп. Там. Ну, у меня, по крайней мере, так. Я их начинаю путать. И я здесь применяю еще один лайфхак. Тогда это не лайфхак, а ранхак. Ранхак. Ранхак надо назвать. Это так назовем. Ранхак. Я пишу эти параметры на номере, но верх ногами. Вверх ногами. Для чего вверх ногами? Почему вверх ногами? Вверх ногами, потому что номер у вас висит вот так вот. Вот так вот висит номер. И когда я бегу, мне нужно посмотреть справшую информацию. Я просто поворачиваю его. Вот так вот заворачиваю и вижу, что у меня написано. И тогда я взял и, и повернул. И вижу вот здесь два темпа. 7.05 и 9.30. Тут, тут диапазон, в котором я должен бежать. А здесь у меня размечены пункты питания по километражу. Чтобы было понятно, когда э... и что я должен ждать на трассе. По опыту я знаю, что организм наш... Э... Мне очень приветливо относится когда мы даем такую большую нагрузку. В частности, в прошлом году я вообще кое-как ходил и ковылял. Ну, в общем, после забега хочется как-то быстро привести его в порядок. А чем я пользуюсь в этой ситуации? Ну, во-первых, это не реклама. Это не реклама. Это не реклама. Это то, что я в реальности использую и то, что мне понравилось. Мне понравилась вот такая серия 9.1.1 бальзамы. Они с ментолом. Действуют успокаивающие после забега я там, в течение нескольких дней э, Применяю их Более крупным планом покажу Вот э, Возможно они действуют на уровне самовнушения Но у них есть ментол Они охлаждают ноги мышцам, становится приятно И есть еще один момент Пока вы мажете, вы, в любом случае делайте небольшой массаж своей, Своим ножкам. И они вам за это благодарны и... Вот компании серии 9.1.1 Это позиционирует для суставов это позиционирует для суставов и мышц. То есть, вот это получается the best вообще. Ноги помазались коленками, и всего хорошо. Цена вопроса вот такая, но, скорее всего, сложно будет найти за 77 рублей. Где-то подстольник стоит эти мази. Вот их состав. Еще одно шикарнейшее средство. Это и очень дешевое. Это менавозин. Менавозин. Оно работает как анальгетик. И я его использую, в том числе перед забегом, перед забегом в жаркую погоду. Есть, как правило, холодную погоду мы мажем разогревающим кремом. Кстати говоря, у этих ребят тоже есть разогревающий крем с муравьиной кислотой, и он мне очень нравится поскольку это мягко-разогревающее действие. Как-то купила я в аптеке какую-то мазь разогревающую, нам каплю буквально надо, и потом у тебя весь марафон ноги горят, и потом еще ты моешься после марафона, и от горячей воды просто там жжет все. Невозможно, это не для меня. А вот мягкий разогревающий крем-бальзам очень шикарный. Вот. А это как анальгетик действует, и это очень хорошо в жаркую погоду. Я помазан перед стартом, и... После 50 километров на круге у меня в заброске лежал флакончик. Я просто на гетры, на тайсы, на капал э, миновазина для того, чтобы ножки немножко охладить. Все, кто бежал в жару, особенно второй круг, помнят, что желание охладить тело было самое, э, наверное, самое большое. То есть пить и охладить тело любуется, наверное, многие купались. Миновазин. Вот его состав. В чем я бежал? Не все об этом спросят, но многим будет интересно. Соломоны, Сенс Про серия. Если вы смотрели мой прошлогодний отзыв, то помните, я был недоволен кроссовками Adidas. Надо сказать, что они действительно не очень, наверное, подходили для этой трассы, но больше для этой трассы не подходили мои ноги, они просто к ней не были готовы. Слабые голеностопы, слабые колени, поэтому вся эта трасса в виде стиральной доски Отзывчиво э, кроссовки передавали э, мне, они плохо держали стабилизировали ногу, но это говорит не о том, что кроссовки плохие, а о том, что я дурачок, не туда поперся. Итак, поэтому на этот забег я, выбер, я выбрал Salomon Sense Pro. Почему? Потому что хорошая стабилизация ноги, сеточка, они легкие, быстро сохнут, быстрая шнуровка и... Здесь шнуровка очень хорошо сделана, то есть, действительно, затягивая шнурки, очень равномерно притягивается вся нога. А что было в них на этой трассе не так или стопроцентно не соответствовали трассе? Если взять утро, когда была роса, было грязно, то вот этого протектора реально не хватало для того, чтобы нормально бежать по грязи, потому что, если вы посмотрите внимательно... Здесь практически ну, ничего нет, это таки парковый протектор. А, кремлевский спуск. <клевый> В них как на коньках просто, зацепиться им было не за что. А, но когда я ушел на второй круг, и вся грязища подсохла, они просто великолепно себя подказали, при этом они достаточно легкие. Вот, если по-быстрому, то, собственно говоря, все. Был соблазн у меня одеть э, сломон спидкросы. Но я прикинул, что будет жарко, и здесь ноге гораздо легче. Еще один момент, который я учитывал при выборе этих кроссовок, это наличие брода. С такой сеткой кроссовки будут сохнуть быстрее. Но я в конце концов не решился в кроссовках переходить брод, ибо было в начале дистанции, и перспективы бежать с мокрыми кроссовками и носками, и непонятно, что было бы с ногами с моими. В общем, в результате снимал кроссовки и переходил пешком не пригодились мне гетеры. С Собой я их взял и после, второго, после первого круга, собственно говоря, выложил. Я никогда не начинал на них бегать, одевал только тогда, когда было грязно. В прошлом году я бегал с ними и не могу сказать, помогло это мне или нет, но в любом случае они защищали от травы. Трасса была такая, что каких-то мелких камней, песка, чтобы это все сыпалось на моей скорости, на моей скорости, такого не было. Поэтому защищать, собственно говоря, кроссовки было э, не отчего. Если бы я переходил брод в кроссовках, то, безусловно, вот эти гетры мне бы помогли, потому что они прикрывают ногу, и сетка не дает попадать внутрь кроссовка, илу грязи и песку. Если переходить без таких гетер то есть вероятность, что с водой грязь попадет внутрь кроссовка, и это приведет к дополнительному натиранию, если ваши ноги не очень привычные. И надо сказать, что выходы из брода были мутные. Если вы посмотрите видео, потом более полный отчет, вы увидите, что э, в начале, там, где народ заходил в воду, и особенно там, где выходил, вода очень мутная и грязная, а в середине она достаточно чистая, прозрачная и шикарная. И так мне пригодилось. Пригодилось, очень пригодилось. Единственное, я тормознул, и на первом крыльевском спуске я забыл одеть перчатки. А это было бы очень-очень-очень кстати. То есть я взял с собой простые перчатки, и я взял с собой манерные перчатки. Эти там рублей 10 стоят в магазине, эти стоят рублей 30. Должен сказать, что это вообще вещь для лета. Можно покупать какие-то специальные перчатки беговые, но в ряде случаев вот это вообще очень достаточно. На первом крыльевском спуске мне следовало бы одеть предварительные перчатки, но что-то я тормознул и, короче говоря, спускался с голыми руками когда я понял, что кроссовки мои с моим про... с таким протектором не держат я решил, что я буду держаться за траву и со всего размаха вот так хлобысь в траву рукой, чтобы зацепиться за нее я был не единственный, наверное, кто ошарашенно закричал а потому что трава была крапивой я мгновенно просто обжег всю руку, я отдернул. дернул в этот момент одну мою ногу снесло, я чуть не взял там на шпагат и, честно говоря, меня такая обидная мысль, бы, не дай бог, я сейчас что-то тебя там растянул в самом начале трассы. Еще не пробежали даже думали, двух километров, наверное. Вот. И, и вдруг, вдруг придется сойти из-за того, что вот, ну, вот так вот неаккуратно я повел себя на, на этом препятствии. Ну, слава богу, все обошлось раком тушкой. Я там не знаю, как я слез с этого спуска. На втором круге все... Я подготовился, я был готов, но все пошлось гораздо проще. Грязь застыла, крапиву вытоптали те, кто шел после нас. Это 30-километровщики и 50-километровщики. В общем, была достаточно твердая сухая поверхность, и по ней да, легко я спустился. Плюс на первом, круг... на первом круге я бежал в этих перчатках, когда были заросли камышей, крапивы. И я спокойно, в общем-то, перчатками все это дело раздвигал, не боясь того, что руки мои... Вождутся. А вот на втором круге я их снял, по понятной причине была просто жарища такая, что невыносимо было перчатках бежать. Да и уже там, честно говоря, пофиг был крапиво, не крапиво. Мне кажется, что меня уже она не жалила, либо если она и жалила, то никакой реакции в организме не было. Вот что трейл всемогущий с организмом человеческим делает.